Магазин Мототек представляет долгожданную модель мотоцикла Viper, модель R2. Данная модель оснащена двигателем в 200 кубических сантиметров. Двигатель воздушного охлаждения. Он двухклапанный. Оснащен динамическим балансвалом, который помогает двигателю лучше крутиться. Двигатель крутится почти до 10 тысяч. Оснащен двигатель кикстартером. Также коробка установлена 5-ступенчатая, классическая. Первая вниз, остальные вверх. А спереди установлена вилка телескопическая. Дисковый тормоз, двухпоршневой суппорт. Сзади уже из новинок установлен тоже дисковый тормоз. Двухпоршневой суппорт. И установлен бачок для тормозной жидкости. А также установлен моноамортизатор, который регулируется по жесткости. Установлена э, система выхлопа через два резонатора. То есть один находится под мотором и один непосредственно глушитель. В данном ряду стоят модели всех цветов, то есть есть черный цвет, есть синий и серо-красный. По приборным панелям установлены электронный приборный щит, то есть есть тахометр, спидометр, датчик топлива. Указатель передачи и пробег. А также есть дополнительные окошки. Здесь нейтральное положение, повороты и дальний свет. Фара стоит крутая, большая. В ней галогеновая лампа. Ближний дальний свет. Мотоцикл двухместный. Сиденье двухъярусное. То есть передний водитель сидит в такой ячейке и задний пассажир сидит сверху, и держится вот здесь руками. Работает Сзади установлены 140 овые покрышки. То есть очень удобная модель для города. Будет хорошо держать дорогу. Кстати, установлена на всех моделях центральная подножка. Которая стоит по развесовке. И его очень легко ставить на подножку центральную.